наш видел. вот здесь здесь вот мы с товарищем сталиным в 18 году белых били где вот здесь Фу. руку товарищ Папа! Михайловна. Здравствуйте, Карл Иванович. Что задумалась, Михайловна? Хозяин с дочкой поджидаю, Карл Иванович. А, -а, -а, -а супруга, <звы> давно не видал Стефана Евдокимовича. Привет ему передай. Небманы проклятые, жить не дают. А вот зажигалки, кому зажигалки дешево продам? Кому зажигалки начал трясти, домой не нести? Кому? О, Варварушка, сестрица, давай подмогну, что ли. Купцом заделался, Иван. Ну, а что поделать? Завод стоит, угля нет. Новым годом. Да не до новых годов мне нынче. Что так? Степана не дождусь, третий день. О. И Олюшка с ним. А где Степан-то? Да по земельным делам послан в район. Ну? Кулак сильно озорует. Ну что ж ты, своего супруга не знаешь, что ли? Пока полный социализм население утвердит, нечто вернется. Вот девчонку-то зря с собой взял. Давай подмогну, что ли. Да не надо. Да давай. Сашка-то дома? Дома. Не пойду. Только ругаться с ним буду. Чего вы не поделили? И в кого это уродился такой интеллигент? Тише ты, не кричи. И так неприятностей у него много. Устал человек без работы. Да, нашему брату без работы трудно. Мама? Мама, это ты? А кто с тобой? Дядя Иван пришел. А? Здорово, племянник. Здорово, дядя Иван. Давно не виделись. А ты что ж, Саш, Опять за свои чертежи сел. Может быть, когда-нибудь пригодятся. Да. На бумаге-то у тебя красиво получается. Все рисуешь, да на стены вешаешь. Выходит и учить у тебя незачем было. Не Здравствуйте. Давно не видали. А что же прикажешь делать? Болтать вместе с вами. Я человек беспортийный, мне это ни к чему. А стены украшать к чему? Тоже мне дело. Довели Россию, черт знает до чего. И кричат демократия, диалектика, индустрия. Какая у вас там индустрия? У вас одна индустрия, болтовня. Готово. Получай свою индустрию, Варвара. От чего -то. Саша! Саш! Сергей опять с Анатолием Липским схватил. Я с каким Липским? Который на обеде в газетах писал, что ли? Дать ему сервецу, пуху! Дать! Да, Ага, что вы сделаете? А. Ну, ну, домой! Тише Кула. вы, Кула. Кула. Кула. Кула. Кула. Кула. мелкота! Кула. Тоже мне Троцкий и Бухарин. О -о -о. Подумаешь, делегаты съезда? Вижу и у вас тут дискуссии. Ну, а чем мы хуже других? Ксенечка, что у них там произошло? Да понимаете, Александр Степанович, Анатолий Ильеч, утверждает, что дело партийных низов постановлять, а дело ЦК исполнять и поменьше рассуждать. Ну, Сережка как скинется? Да дело никто вскинулся я или нет. Но ты, Саша, сам посудишь, что он говорит? Он говорит, что нам суждено унавозить почву только для другого капиталистического общества. Им доказательство знаешь, что привел? Последнее выступление Троцкого, да. Саша, Саша, потому серьез? что я ссылаюсь на его авторитет. А на кого мне прикажешь ссылаться? Это да ты ссылайся на Ленина, на Сталина. А ты знаешь, почему ты такой несгибаемый Сталинец? Знаешь почему? Вот, по знакомству. Вот. А с ума сошел? Чему равен квадрат гипотенузы? Ну, отвеча. А когда произошло крещение Руси, эх вы, а еще в политику лезете, судари мои. Рано голубчики, чтобы толковать о России. Нужно еще кое-что знать, кроме цитат из газет. Заговорила Россия. А как же! Триста лет молчали и вдруг заговорили. Семечки лузгуют тоннами, слова сыплют вагонами. Слово катится, фабрика валится. Слова раскатывается, завод разваливается. Слово бежит, а работа стоит. А. Я пойду домой, Александр Степанович. тут по-человечески разговаривать? Никуда я вас в не пущу. Партийная часть не возражает против перемирия между фракциями ввиду наступления Нового года. Принимается, единогласно. Что ж ты ваш так задержались, Варвара Михайловна? Да не говори, ксенчик Вся душа у меня изболелась. Да, Варвара Михайловна, я вас и не поздравила. Сережа сдал семестр на отлично. И вообще все от него в таком восторге, в таком восторге. Ну, и по истории, и по математике. Да, по всем предметам. Вот это праздник. Сережа, прохвост. Ну, да, я тебя расцелую. Мамочка, поздравляю. Вот это праздник. Ксенечка, а как ваши успехи? Да и я, и Анатолий, все мы. Это только благодаря вам, Александр Степанович. Если бы вы с нами не занимались, не знаю, как, как бы мы и выскочили. Всегда ты меня обрадуешь. Ксения, сыграла бы ты что-нибудь. Ой, нет, я домой побегу, маму обраду. Нет, нет, никуда бы тебя не пьем. Ксельчка. ну, ну, ну, что? Это что, твоя ученица, что ли? Моя. А ну, девушка, ну, сыграйте. Ксеничка, ну, сыграйте. Ну, мне сыграй. не хочется. Ну, как? Давайте лучше споем все вместе. Споем, О, верно, споем. верно. Давайте-ка споем, братцы. Эх, русская песня. Она, брат, даже врагов помирить может. А ты чего ж веселый? Эй. Что ж, знаешь, как говорят, под Новый год кто невеселый, тот весь год невеселым будет, а? Да ну их! Ну Хотел ну. было поговорить с Анатолием как следует. Да ну уж. Не уж! Медали! Э-э-э, петухи, как? петухи! Ну давай, давай споем, давай споем! Ну. Не пить неохота. Ну, ну, ну давай, давай, ну запивай, запивай, ну, давай! Тут война пошла буржуазная, Огрубел, обозлился народ, И по винтику, по кирпичику Растащили весь этот завод. И по винтику... да. Да. Песенка многозначительная. Это ты же я сам сочинил, что ли? Есть, правда, и такая довольно отсталая песня, Ксенечка. По давно не видел таких весёлых Это он за Сережи. Ради праздника его. А вот с отцом они поют Oh. Нет его здесь. Да мужу у меня кулаки убили. Письмо принесла к Ленину. В горки ступай, мать. Там он. В горки. Что он не сказал? Что он сказал? В горках, говорит он. величить строгий, примет ли, что ты простой человек Ленин. Росту вот его. А глаза у него такие ясные, чистые, ласковые, а улыбка такая, что на душе теплее. Как самому себе все рассказывал? Ничего не бойся. Я его в семнадцатом м Петрограде бачил. Всего меня я к торбу раскрыл. И чего казать не хотел, все одно казал. Удержаться не мог. Пристальный человек. Я до него большую убыду несу. Все с бедой. Все за подмогой. У меня кулаки мужа убили. Нес письмо к Ленину. Догнали. Вот оно. Письмо. Покажите. Дорогой Владимир Ильич, страшно назвать имена людей, которые зверствуют над народом. Кулаки по их указу распяли у нас одного бедняка. Ну-ка покажи. Распяли. Это же про меня. А? Другого объявили сумасшедшим. А в больницу определили. Это какое место письмо? Вот. Это узбекистан дело был. Я сам такой дело имя. Погоди, погоди, читай, да, читай, да. читай. Кулаки убивают, сердствуют над народом. Они делают <Связано> <Связано> <Связано> Прогулки прогуливайтесь, шатайтесь по белому свету. Милый, да никуда мы не шатаемся. Что ты? Да ну не пили, не ели, едва ноги несут. К Владимиру Леничумы. К Ленину? Да? Нет. Нет его. Нету. Что ты выдумал, газ проклятый? А сайтан убью. Мама, что это? Что он сказал? Молчи, дочка, молчи. Как же так? Как же так, чтоб его не было? Кончилась Великая Эпоха. Все надо теперь пересмотреть заново. Кончилась Великая Эпоха. Нет, нет, не пишите. Вы зайдите через час, некролог будет готов. Хорошо, товарищ Бухарин. Мы соберемся с мыслями, переговорим кое с кем через час, два. Я зайду к вам, товарищ Камень. Теперь Бухарин с Каменем и все же с ними начнут кричать «Умер Ленин! Нет больше Ленина!» и будут пытаться раскалывать партию. Да, попробуют продавать страну оптами и розницу. А получаться, конечно, прежде всего на Сталина. А кто позволит? Сталина партия знает не с вчерашнего дня. Сплотить вокруг ЦК все ленинские силы из этого развал, правильно? еще некролога. И не будет. Как? А вот видите, паломничество десятков и сотен трудящихся. Пройдет некоторое время, и вы увидите паломничество к товарищу Ленину, представителей десятков и сотен миллионов трудящихся. А как же с некрологом? Если очень необходимо. Напечатайте мою статью, написанную ко дню его 50 -летия. Такие люди, как Ленин, не умирают. Он жив и будет вечно жить среди нас. Завещанный От нас товарищ Ленин завещал всеми силами укреплять Союз рабочих и крестьян. Дадим клятву, что мы с честью выполним эту его заповедь. Это Сталин клятву дает. Мы тоже дадим.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 Русские и украинцы, башкиры и белорусы, грузины что, и азербайджанцы, а? армяне и дагестанцы, Клятва, татары да, киргизы, не узбеки не и узбеки и все эти Есть народы сила, нет силы. избавляют нашу республику советов от поздней и вылазок врагов рабочего класса, Клинись, ты да я да все с нами, это. тебе и упасть некуда. Уходя от нас, товарищ Ленин завещал нам укреплять и расширять Союз республик. Я все тебе, товарищ Ленин, что мы счастью выполним и эту твою не Глянемся. Жизнь отдаю. Ленин неустанно указывал нам, что укрепление Красной Армии и улучшение ее состояния является одной из важнейших задач нашей партии. Поклянемся а же, товарищи, что мы не пощадим сил для того, чтобы угробить нашу красную армию, Сашу, наш красный флот. Клянемся! Ложь и клевета с толстой буржуазной печати неизменно падали на голову нашей партии на протяжении четверти века.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 Держится на союзе рабочих и крестьян, что она олицетворяет союз Верно, свободных национальностей, Ему. что Ему ее защищает абсолютно. могучая Ему. руна Красной Армии и Красного Флота. Сила нашей страны, ее крепость, ее прочность состоит в том, что она имеет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 и крестьяне всего мира хотят сохранить Республику Совета, как стрелу, пущенную верной рукой товарища Ленина, стану в работу. Получается, товарищи, хотели вас порадовать трактором, а вы его сами нам подвезли. Одно маленькое слово хочу сказать, товарищ Сталин. Ты наш Левин, какую гору имею, тебе несу, какую радость имею, тоже тебе несу. Вот такое слово. Ханновских холупок такой красиво не был. А наши алтарский холопок. Два раза его красиво. А ему воды нету. А... А рых сама не пойдет. Его руками сделать надо. Кетмен надо, кетмен сделать, железо надо. А железа у нас нету. До сих пор не поняли, что в основе всего металл. Ну, конечно. Свечи. Зашевелился кулак, товарищ Сталин. Вот, глядите, руки мои. Вот, вот. Распят был? Ногу прострелили, отнять пришлось. Ну, наши говорят. Валяй, съемка ты человек ломанный, тебе все одно не мужиковать. С одной ногой, дескать, не хозяин. Валяй, проясни дело. Ну, а я, а что ж? Ну, и прояснили? А как же? Как я вас услыхал, товарищ Сталин? Мандат в руку и голосовал. Жив Ленин. Теперь вернусь домой, доклад сделаю. И в пастухи. Да, конечно, и пастухи тоже нужны. Но с моей точки зрения, вам бы председателю сельсовета надо идти. Да куда уж мне, товарищ Сталин, с одной ногой не хозяевать? А разве в сельском хозяйстве только ноги нужны? Народная поговорка учит. Главное, береги голову. Ее потеряешь, навеки калекой останешься. Не дают иной раз головой работать, товарищ Сталин. ЦК докладывает, что все хорошо. А на самом деле извращает ленинизм. А вы откуда такой философ? Из Кутаисии, товарищ Сталин. По какому делу в Москве? Письмо привез в ЦК. Партийные дворяне замучили. Жить прямо не дают. Как? Партийные дворяне? Здорово они окрестили, наших именитых. Да. Чем на такую чепуху тратить время, уж лучше покупать в Америке. Нет. Здравствуйте, товарищ Бухарин. И дешевле, и быстрее, да и качество крепче. Хоть плохо, да свое. А какая, не скажете ли вы мне, разница между чужим и своим плохим? Да ведь свое отечественное надо начинать. Товарищ Ленин мечтал о ста тысячах тракторов на наших полях. Да, машина еще слабовата. Но зато хоть голос подает, и за это спасибо. Не сразу все делается. С той техникой, что у нас в руках и такую машину едва собрали. А значит ли это, что мы должны опускать руки? Создадим техническую базу и начнем строить прекрасные машины. Машины, которые сами будут делать хорошие машины. Это вы, Варвара Михайловна? Я. Вот она, нашлась, наконец. Ага. Но раньше надо расчистить дорогу для стройки. Не разбив оппозиции, нельзя добиться превращения нынешней России в Россию социалистическую. Письмо вашего мужа оказало неоценимую услугу нашей партии. Я помню его во время обороны царицына. Отлично был коммунист. ЦК уже дал указания. О производстве следствия по делу об убийстве Степана Петрова. Это выстрел в пардил. Имейте в виду. Народ в царице не требует суда. Народ? Народ судит. Значит, мне надо быть там. Просто смешно теперь вспомнить. Идет трактор по Красной площади, маленький, слабый, еле ползет, гайки на ходу теряет. И многие тогда говорили, что этот трактор конец всей затеи. Сталин сказал, что это маленькое начало великого дела. Заводы теперь будем строить. Ну так что же в конце концов решено? Ну заводы, а потом? Дело не только в заводах. Мы начинаем плановые строительства. Плановые. Да ты послушай, что Сергей-то говорит. Строиться начинаем. Мы очень заняты. В ближайшие годы до 20 тысяч тракторов. Ну, так что Да-да. Нет, погодите, погодите. Вы сами-то понимаете, что такое машина. Это, во-первых, рудники, шахты, заводы, которых кот наплакал. Это, во-вторых, культура, труда, которая тоже пока что не видно. Без металла, без инженеров, без опытных рабочих. На пустом месте. Вы хотите в ближайшие годы построить передовую промышленность? И построим. Это же прожекторство, это же лозунги они делают. А, вот ты всегда так, Александр. Честное слово. Как лоскутные одеяла, ей-богу, весь из лоскуточков. В Москве, брат, веднига. Да. да Англия, Америка, потратили сотни лет на создание передовой промышленности. Ну? А вы все хотите это за годы, за десятилетия? Ну и что, что Англия? Англия. Англичане действительно народ серьезный, а мы русские ловчей. У нас рука легкая, ей мозговая косточка есть. Сама рука песни поет, так что ли? Да. А -а -а. Что это? Мама плачет. Не могу я слышать, когда мама плачет. Самому плакать хочется. Оля, Оля, успокой маму. Можете выплачивать. Тпа, как трудно мне. Трудно мне без тебя. Жить бы тебе, да жить. Одна ведь я и дети. И отец, и мать. Не надо, не надо, мама. Ты что, заженька? Устал. Не понимаю, мама, не понимаю. Ведь это же не жизнь, а сплошной митинг. Да ты что? Что ты говоришь? Ты опомнись. Все честные люди в партию пошли. К Сталину, а ты. Не, надо, мама, не надо. Да ты ошелел. Растили тебя. Растили на последние гроши. А турманенный какой. А ты большого ума заговариваться стал. Мама, мама, я хочу работы. Большой, трудной, чтоб некогда было оглянуться, некогда вздохнуть, ну... Ну, надоело, надоело! Надоело рисовать и на стены вешать. Не торвешь, что надо. Ты за душу схвати, взорвани ее покруче, до крови. Такие люди, как ты, Саша, сейчас, ох, как нужны будут. Ты пойми, милый, в родном нашем Сталинграде начинаем... Оставь, дядя Иван, куром на смех. Где? На этих бахчах? Вот на этом болоте? Именно здесь и начните. Места много. От этого берега Волги до Мамаева, Ургана, все придется занять. Вон там хорошие парки разбить. А здесь жилые дома построить. Почему именно здесь? Не понимаю. От Ивана Третьего мы всегда на запад, а теперь на восток, на Урал, в тайгу. Ничего не понимаю. Места здесь обширные. О, Волга рядом. Вот тут мы с товарищем Сталином в 18 году белых били. А до нас не то Стенька Разин, не то Пугачев суд свой вершили над помещиками. Вот и выходит, что место это священное. Священное это священное. Но надо верить. А может, действительно выйдет? Там может быть, Александр Степанович. Здесь никогда. А ну вас. Ох и паскуда ж ты, Анатолий. Это мое мнение. Ты возьми мозги в руки, да и подумай, как человек, что было. Наши вилки из Германии возили нам. Станки из Америки до Англии. Парахлишки из Франции. Ежели фабриции и то шведскую бритву заводить, так что ли? Дело это не я тебя спрашиваю. Не делай, отвечаю, Чтобы за тысячу вёрт хлебать. Свой кисель и свою кашу есть будем. Поздно, милые, спорить. Работать надо. Взялись помогать Сталину, надо помогать. Верно. Крепость из нашей России сделать надо. Крепость. Цеха. Вымеряй! Сколько, Сережа? Четыреста! Четыреста метров, Сынович! Четыреста метров! С умасой! Да что ж ты Да ты не отклоняйся в точно. точнее! Да я не отклоняюсь, фантазия все это! Что? Какая фантазия? Какая фантазия, ты спрашиваешь? Вы меня тут с вашими разговорами не напугаете. Наше дело строить, а не удивляться. Да, Сережа. Да, но они хотят сначала строить ноги, не зная, какой будет живот. А потом строить живот, не зная какую, посадят на него голову. Но это они. Не знаю. Наш руководитель, что ли? Не нравятся мне ваши разговоры, Липский. А вы что-то быстро перекрашиваете, Александр Степанович. В редиску превращаетесь. Сверху, знаете, красненькое, а внутри беленькое. И -и -и. Дурак. Мама! Тамбовцы! Тамбов! На седьмой причал! Послушай, как это место? Талинградский тракторный, милый! Мама, Окей. я строю! Пожалуйста, где здесь отель офис? Контора. Конторы нет yes, никакой. Yes. Да какая там милая контора? Да ведь все и так видать. Вон цеха, а там парк. You see, I... А зачем тебе контора? Я Роджерс, американец корреспондент. Мама, а? это тот самый американец, о котором Саша говорил? Oh, yes. Паспасик, пас, на 10-м причале! We, показывать, guide, where I must работать. Провожатор. Чуть я не Провожатор, place, показывать. Показывать, yes, yes. это с yes. удовольствием. Показывать. Вот тут у нас, значит, цеха. Василий Иванович, нужно подбросить цемент. Тон или две? Нет. Две. Yeah. Сейчас подведем, поскорее. Oh, so. Позовите Гриши. Скандал на весь мир. А я Я уже сообщал свой газет, что фантастичный уже готов. И нам вдруг новый програм, новый проект, скандал. Вам все у нас кажется странным, трудно объяснить читателям происходящее. Но мы это сделаем в срок. Какой же скандал на весь мир? Скандал, скандал, это компромайзис? Мой авторитет корреспондент. Чего это американец хохочется? Он говорит, что по новому проекту перейти от 20 тысяч тракторов к 40-тысячному плану, mm. нужно построить новый фундамент или поднять его. Ну что ж, он верно говорит. Тоже захотели. Аппетит появился на 40 тысяч. Не, брат, из этого дела ничего не выйдет. Не-не-не. Не, не, не. Это решение партии. Ну. Его товарищ Сталин подписал. А. Товарищ Сталин подписал. Ну тогда, тогда пойдет, выйдет. Уже? Уже? Уже? Уже? Уже. О, мистер Армилов. Гляди-ка, бежит Америка. Вот черт ты как нашим делом завлекся. Будто советской. Не, он ничего, мужик, пиловода. И водку пьет подходящая. Мистер Армилов, you do? Во-во, дуй-дуй. Уже. Уже. Бай, Сталинград-трактор-фактори будут? Вот и послать Америка. Рабочий хороший, он ли СССР. Нет Европы. Америка, советку двое. Золотные руки. Мы кузнецы, и тут наш молод, сделал. Разве можно спать в такую хорошую погоду? Эй, эй. Сынуха маленькая. Петр Александрович, пойдем я тебе покажу наш завод. Смотри. А? Это было время, когда мало кто верил, что это может стать реальностью. увидим. Пойдем. мы скоро наш завод построим, да? Да. И вы уедете к себе в Грузию? Покиньте наш Сталинград. Не знаю. Сколько человеку надо иметь слов для счастья? Всего три слова. Но как трудно их сказать. Да. Что да? Конечно, трудно. Может, поедем на остров? А вы думаете, Георгий, на острове эти слова легче произносятся? Поедем? Поедем. Что-то случилось. Хотите, а мы не остановимся. Нипочем теперь не остановимся. новые гиганты великой советской стройки. Входил в строй первенец первой пяти лет. Запорожья. Первый комбайн И Ишь ты, и Жорцы на первый Блюминг зовут, азисовцы на первый автомобиль, а ярославцы на первый Каучук. Так ежели все это спрыскивать? Пьяницей станет. Все дела, черту, запутать. Ну, ты сам подумай. Тут думать нечего. Доброму человеку горилка Никола не шкодит. На ты Еще не отгремяла слава первого пятилетия, а партия уже дала директивы ко второй пятилетке. Вступил в строй Днепрогерс. На Волге, в городе Горьком, вышли первые машины Молотовского автозавода. Гигантские заводы Урала-Кузнецкого комбината, возникшие там, где еще вчера шумела тайга, начали давать стране миллионы тонн металла. Мы научились делать машины, казавшиеся недавно мечтой. Шла война за дни, за часы, за минуты. Мы оказались впереди всего мира. Враг Пытался нас остановить, но щетно. Успех за успехом, победа за победой. И труд, ставший делом чести, доблести и геройства, преобразил советского человека. Он почувствовал себя победителем времени. Большие каналы пролегли по пустыням Средней Азии, превращая в цветущие поля сотни тысяч квадратных километров некогда бесплодных песков. <паспорядка> По старому обычаю, надо искупать строителя. Это не я, не я, не я. Это <реклама> <реклама> okay. не я, это не я. Подождите. Вот наш строитель. Это была победа великих идей, Великой сталинской эпохи. В те мирные дни часто созывал Сталин представителей с мест. Они съезжались в Москву, Точно на праздник. Здравствуйте. Ничего. Как вы? Хорошо. Вы один? Нет, все мои здесь. Здесь? Ага. Ой, я... смотри, смотри, вперед. Это обязательный рузай. Возьмите у меня. Чего вы меня не будете? Культурный человек на тысяч верст видно. Который культурный человек свое место держит. Чужое место не держит. Отстали человек на один чужое место лезет. Что вы, граждане, не чепляетесь? В трамвае, не Совесть карман поразила. а? ха ха Здорово. Давно в Москве. Что ж я тебе на съезде не бачил? Слыхал самого? Конечно, слыхал. Слушай, наверное, скоро война будет, а? Большое предупреждение он нам сделал. Треба нам посидеть. Надо, да, вот это верно. Конечно, надо. Ну, ни один час не имею. Вот вчера на один доклад пошел. Вчера синий птица смотрели. А завтра еще заседание пойду. Вот ты здесь, а! Ну как, понравилось? Ну, как сказать, симпатичные сказки, конечно. Ну, немножко продовольственный уклон имеется. говорят, сам будет выступать? Да. Идем скорейше. Трифон Георгиевский зал. Где, где? Вон там, видишь? О, смотри, Гризодубов где? Стаханов, Стаханов. Куда же это мы с тобой попали, а, маменьки? Мама, Мама, это все, это не Папа, папа, я знаю, где Сталин живет. Ты хулиган, так я заморочил нам голову. А ты такой что ли был? Селы с детства разбойники. Сережа не видала? Да вот они здесь были. Вон они, мама. Ты, ты, ты родной, ты Сколько лет тебя не видали. Здравствуйте. Здравствуйте, Георгий. Здравствуйте. Дядя, дядя, смотри по Шваницам. Петя, ну куда ты? Я а вы Нет, детка милый, я игрушечный, заводной. Когда как повернешь, так, и пошел. Видишь, так? Вот здорово. Как ты попал крем? Где твоя папа, мама? Вон там. Да. познакомь меня с папой мамой своей. Пойдем, детка, пойдем, но у вас сын замечательный. Учите его, старайтесь, помахайте ему в жизни. Он будущий герой. Спасибо вам, что вы такого сына на свет пустили, чтобы он был веру поспитывать. Будешь герой. Иван, спасибо. Какие яркие портреты, правда? Кто это нарисовал? Репин. Я тебе уже говорила, Сталин. Нам твердили, что рабочий класс, разрушив буржуазные порядки, не способен построить что-либо новое взамен старого. А мы доказали на день, что вполне способны не только разрушить старый строй но и построить новый социалистический. Я думаю, товарищи, что наш народ действительно неплохо поработал и заслужил огромное уважение всего человечества. усаживайтесь товарищи усаживайтесь нам сегодня обещали неплохой концерт посмотрим чем нас порадует наши мастера искусства Здоровье, мать. А О, это, брат, такая старуха. Это наша мама. Мать народная. Совестно мне чего захотелось, Климент Ефремович. А чего именно? А ты, Иван, не того, не здорово хлебнул. Я-то? Да. О, Господи. Забыли вы меня, Климент Ефремович, а и как? Под царицыном на мечетке, чтоб перед атакой плясал. Это я помню. И вот сейчас именно этого захотелось. Знаешь, так по-царицынски сплясать бы. Как смотрите? Вот нашему Ермилову сплясать захотелось. Да он что-то стесняется. Плясать? А -а -а. Аж совестно мне, его, но такое горячее желание, ног не удержу. А что бы вы хотели сплясать? Если возражения не будет, я бы старую бароню сплясал бы его, Свисернович. Или чтобы душу отвести. Правильню? Так точно. Правильно хочется. Как вы думаете, можно ему разрешить? Я да. думаю, можно. Вот мы между собой и так втихомолочку порешили, что можно вам разрешить. Поговоримся, благодарю. Пожалуйста, будьте добры. на них и себя вспоминаю. Да я ли это, Варвар Петрова, простая женщина, чем была, да какой стала. Жалко уж не очень тех годов, когда мы со Степаном Дурачем жили. Поздно очень уж мы обольшевичились, годам это к сорока пяти. А ежели нам, до да такое развитие, как им, это уж, была бы я в один год в партии с вами, свободна была. Зачем же себя напрасно прорабатывать, Варваря Михайловна? Конечно, слух иной раз этого и не скажешь, но между нами, говоря, мы неплохо поработали. И их тоже кое-чему научили жизнь ты им сделали, что говорить. А что я вас спрошу? У меня у старухи всегда так. У людей радость, а у меня тоска. Не было бы горя. Вот говорят, а что будет война? По всему видно будет. По всему видно, не миновать. А оно и лучше, Иосиф Иссерьев, чтобы при нас она была. Мы народ испытанный. Привыкли из трудностей выходить. Чего только не вынесли. У нас спины крепкие, на наших бы хребтах и отвоеваться. Им тогда полегче придется. Значит, готовиться. готовится. Готовится воно. Какой красивый город Париж. А вы в первый раз здесь? Да. Да, Париж прекрасен. Но что его ждет? Интересно, какой ответ приготовил министр Боне на наше предложение. Пожалуй, опять что-нибудь наврет. Как? Разве он врет? Боне всегда врет. Он врет даже своему домашнему врачу. Тот уже несколько раз отказывался его лечить. Мест. Русский, Русский. Русский. Алло. экзит... Алло. лаука. А, лаука. А, лаука. А, лаука. А, лаука. А, а, и вы тоже слушаете. И у меня такое же впечатление, мистер, что мы с вами сейчас беседуем не вдвоем, а втроем. Да. Прелестно, не правда ли? Да, рисковато у него, как всегда, но отлично. Парфеттман. Да. Да. Да, сэр, мы свое сделали. Увия уходит к востоку. Да, сэр, приветствую вас, сэр. Благодарю вас. Благодарю вас. Чемберлен. Умный старик. Все понимает. Да, что вы хотели мне сказать? Господин министр, русские приехали по вашему приглашению. Ах, да, совершенно верно, черт возьми. Они пришли за ответом, совершенно верно. Алло, алло. Ох, это ты, Селестина. Здравствуй, крошка. Что, ты хочешь показать мне свое новое платье? Как это мило с твоей стороны. Тогда я бросаю все и лечу, лечу. То, ну, а потом, конечно, поедем с тобой в кафе. Э, да к передаче господину президенту, что я сейчас выезжаю. Да, русские. Черт. Пусть они разговаривают с ним. народ. Обязательно нужно давать на все прямые ответы. Правда им нужна. Вы передайте им, что я не могу их принять, что я занят, что меня вызывает к себе, выслушали себя, президент. И скажите, что я очень сожалею. О чем, господин министр? На и не надо договаривать, Майтул. Скажите, сожалею, и все. Как вы это скажете? Господин министр весьма сожалеет. Нет, не так. Надо сказать так, что в голосе чувствовалась густь. Скажите, что господин министр очень сожалеет. господин министр, очень сожалеет. Вот так, пожалуй, будет лучше. Вступайте. Месье Жано. Ну-ка повторите, как вы будете говорить. Господин министр весьма, весьма сожалеет. И я также. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Так, с сегодняшнего дня мы предоставлены самим себе. Франции, как великой державы, больше нет. Ну что ж, пожалуй, пора собрать чемодан. Пожалуй. Значит, это война? Да, после Мюнхена война стала реальностью. Так, значит, поездка в Англию и в Америку теперь излишна. Англия и Америки скоро будет не до нас. Шторлы, надо быстро свертываться. Никаких Америк. Что То есть как? Нас оставляют один на один с Гитлером. Неужели и Франция? Франция? Вы же знаете, что такое Франция, Бона и Лаваля. Вот. Семинист, прошу сюда. Вы хотите посадить нас поближе к сцене? А не шумно ли будет? Нисколько, Семинист. Там ведь... Немножко близко к нацистам. А у окна наши левые. <звы> Что-то много у нас развелось друзей Гитлера, мисси Министр. Как мух перед дождем что-нибудь обязательно случится. Вы, Григоар, я вижу сторонник антигитлеровской коалиции. А, как же иначе. Всякая коалиция против Гитлера – это война, спа, А вы знаете, Гургулар, что такое война? Бомбы, месье Вот именно. А это нам не подходит. Ах, машер солист. Я иногда думаю, что лучше быть оккупированным Гитлером, чем. Чем большевиками. О, ты хочешь отгадать мои мысли, Крошка. Я хочу сказать, что лучше быть оккупированным Гитлером, чем тобой, моя радость. Судьба мира. В 1939 году Франция, преданная своими продажными руководителями, оказалась под сапогом Гитлера. Пал Париж. Гитлеровские орды хлынули в Западную Европу. В 1941 году фашистские полчища вероломно напали на Советский Союз. нашей страны все рабочие крестьяне и интеллигенция, мужчины и женщины отнесутся Почему? должным сознанием к своим обязанностям к своему труду весь наш народ теперь должен быть плочен и един... уезжает вчера у нас 200 человек из цеха ушли добровольцами на ну племянничек, до свидания, пороху, до свидания. Да, не Серёженька. Да. Грустно как-то. Ты уезжаешь, а я остаюсь. Рано меня в старики записали. Чего ничего Вот, увидишь, мой прогноз оправдается. К зиме все кончено. Ну, сынок, где это видно, чтобы война скоро кончалась? Маночка. Вы останетесь, я провожу тебя. Да нет, хорошо. давай я. Ну, Сережа. Сережа, Чуть-чуть. Давай. давай, давай. Осенью 1941 года немецко-фашистские армии приблизились к Москве, рассчитывая взять ее схода. Гитлер уже назвал сроки захвата Москвы. Господа, перед нами Москва. Замечательный день. Исторический дат. Алло, алло, Берлин, слушай, мы в Москве. Мы в Москве. Алло! Мужчина! Мужчина! Гитлер по а радио всему миру сообщил, что немецкие войска вступили уже в Москву. Там иностранный корреспондент интересуется нашими делами. Примите его. Здравствуйте. Здравствуйте, мистер Сталли. Пожалуйста. Садитесь, пожалуйста. Я слежу за Советским Союзом вот уже 17 лет. Я видел Ваша страна преодолевающей раны гражданской войны и разрухи. Видел также период индустриального роста. Я верил в Ваше дело. Я боролся за него у себя дома. Но сейчас, не скрою, мне тревожно. Вы хотите сказать, что сейчас уже не очень верите в наше дело? И как добросовестный врач вы приехали проверить наш пульс? Ну и как? Я всегда говорил с вами очень искренне, мистер Сталин. Вы делаете ошибку, задерживаясь так долго у мозга. Немцы рядом, и больше того, они почти вокруг Москвы. Погода же че... нелетная. Вам будут предоставлены все возможности вылететь в любой момент. Я говорю о вас, мистер Сталин. По-моему, в этом нет никакой необходимости. Тем более сейчас, мистер Джонсон, накануне победы. Каждый раз, когда я говорю с вами, вы задаете мне столько загадок. Очень жаль, что за 17 лет вы не отгадали ни одной. А что же сказать про тех, кто не знает и не любит нашей страны? Москва не будет стана. Клянемся перед Родиной, Клянемся перед Родиной. правительством Правительство. и великим полководцем Сталиным великим полководцем Сталин. будем, защищать землю. будем защищать родную землю и сердце нашей Родины, и сердце нашей Родины. Москву Москву. Будем защищать сердце нашей родины Москву. Москву, Москву, Москву. Терпев поражение под Москвой, Гитлер приказывает фельдмаршалу фон Паулюсу прорваться к Волге и захватить Сталинград. Воспользовавшись отсутствием Второго фронта, фашистская военщина собрала все резервы под метелку и бросила их к берегам Волги. Третий месяц шло сражение в Сталинграде за каждую улицу, за каждый дом. не устали, одна она не устала. Человек она. Все устали, один человек не устал. Мама, это который сегодня? Десятый. Так, отлично. Чего отличного? По сотне давали и то не радовались. Эту колонну веду я. Саша, я с тобой. Нет, нет, Ксенечка, ты нужна здесь детям. Береги себя, Сашенька. Ты что, мама, в Крыму на пляже? Да мне жарко, сынок, не то что. Слушай, Саш, ну смотри там, не оплашай, дорогой, тут уж жалеть себя не приходится. Не подведем. Человек он не военный. Что? Почему не военный? Чего трудного? Под немцем-то еще труднее, а? Выдумала тоже. Не военный. Кто теперь не военный? Все милые обвоевались как следует. Вы такая стали, мама, что вас не узнать. Вам никого не жаль. Вы какая-то бессердечная, деревянная стали. Ах, да не мы одни. У Филимоновых двое погибло, а у Зуевых четверо. Ах! Кощенко! Пугаченко, включи! Рус! Давай! Давай! Я живу! Рус! Спайся! Спайся! Спайся! Спайся! Спайся! Спайся! Спайся! Спайся! Спайся! Спайся! Спайся! Спайся! Я тоже говорю по-русски. Русский инженер. Человек старой культуры и самостоятельный образ мыслей. В прошении царицын. Есть люди восстанавливающие, это есть ваши друзья. Мои друзья не могут быть здесь. Мои друзья там. К чему весь этот бессмысленный энтузиазм покойников? Еще мертвы, мертвы все до одного. Вы хотели раздробить наше единство и просчитались. Оно монолитно. Вы хотели стать господами и расширить свое жизненное пространство, но в нем вы найдете себе могилу. Вас надо отправить к психиатру Раус. Вы в могиле, поймите, вы и ваша армия. Громадным утесом стоит наша страна. Волны за волнами катятся на нее, грозя затопить и размыть. Никогда, никогда. Сашенька, сынок ты мой мир. миллион нас потерей, не я одна. Петушок, когда ж ты видал, чтобы я плакал? Снег запорошил всю. Витрища. Немцам я вас не отдам. Деточки мои, не бойтесь, не бойтесь. Только говорить точно гость мирягу не пущу руки городки. В городу Значит, сегодня Тонской фронт и Сталинградские встречаются. Непременно. Да. Сталинград свое дело сделал. Бойцы покрыли себя. Ну вы, дай Фашистские мерзавцы попали в стальную ловушку. А как там танковая армия? Уволенного гитлеровского стратега Найштейна. Все еще хочет прорвать кольцо. Да, Иосиф Висарионыч, пытают. Щадят своих людей. Усильте нажим и бросок в степь. Доколотите их там. Оборонительный период войны закончился. Отныне мы наступаем. свою сдержали. Да, сдержали. И все потому, что вы, а вместе с вами миллионы советских матерей, вырастили отличных сынов. Кровь, пролитая нашим народом, даст великую жатву. Человечество никогда не сможет забыть того, что. Наш народ сделал для его освобождения. Под священным знаменем великого Ленина мы полностью выполним все то, что он нам совещал.